Сотни грузовых фур из так называемого конвоя свободы блокировали основные правительственные здания в Канаде, в столице Канады Оттаве. канады трюдо с позором бежал из столицы и теперь находится в неком секретном месте Джастин Трюдо уехал из резиденции в Оттаве. Покинуть столицу премьер-министра Канады вынудили митинги из-за ковидных ограничений. И на таком решении настояла служба безопасности. Обстановка накалилась после того, как Трюдо назвал протестующих маргинальным меньшинством. А протестующие, в свою очередь, требуют отмены жесточайших ограничений прав и свобод граждан, а именно принудительные вакцинации для всех и каждого и лишение людей, которые отказались по каким-либо причинам от этой вакцины, вакцинации нормальной жизни. Мы собираемся оставаться тут до тех пор, пока это требование не отменят, и этот грузовик не сдвинется с места. Сколько вы намерены ждать? Месяцы. Я припарковался здесь и останусь ради людей. Они пошли на штурм так называемых ковид-лагерей Канады. Да-да, оказывается, там тоже есть так называемые «карантинные лагеря», в которые принудительно помещают людей и делают с ними там непонятно что, принуждая непонятно к чему. всем этом и о много другом, крайне интересном и важном, что происходит в наше сумасшедшее время, я расскажу вам в этом видеоролике. Здесь вы увидите видеосвидетельства очевидцев тех потрясающих событий, которые происходят по другую сторону океана, а именно, как блокировка центра ТАВы и всех правительственных важнейших зданий и здания парламента, а также штурм карантинных лагерей Канады. Здесь же мы вернемся в небольшую предысторию о карантинных лагерях. Напомню вам об австралийских карантинных лагерях, китайских и о том, что такие подобные лагеря уже построены по всему миру и уже функционируют, в том числе и в России. В общем, будет очень много всего крайне интересного, полезного и того, что просто необходимо знать всем и каждому, кому не безразлично. Судьба его и его близких в наше сумасшедшее время. Поэтому подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, смотрите это видео до конца, делитесь ссылками на него с друзьями, поддерживайте лайками, устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! О так называемом конвое свободы сейчас не слышал, пожалуй, только ленивый. Конвой свободы, который образовался в Канаде, это уникальное без преувеличения явление, которое заключается в том, что консолидировались не только водители фур, большегрузов да, в Канаде и восстали против жесточайших ограничений, а именно в первую очередь принудительной вакцинации и так называемых ковид-паспортов, но и консолидировалась вся канадская нация, по сути, потому что эм, остальные простые люди максимально поддерживают этих водителей, что мы видим вот на этих вот кадрах, которые сейчас на ваших экранах. Владельцы отелей, к примеру, селят абсолютно бесплатно зачастую. водителей, которые двигались на протяжении нескольких дней к Оттаве, к столице Канады, дабы там блокировать главное здание правительства. Ну и, соответственно, присоединились также к этому протесту очень многие другие люди. Не только водители фур, а и водители различных других транспортных средств, домов на колесах и так далее и тому подобное. Была собрана м, огромная сумма денег всего за несколько дней в 5 миллионов долларов э, на топливо для этих фур, для того, чтобы они добрались до э, столицы Канады, для того, чтобы им получилось блокировать здание правительства и повлиять на правительство Канады, которое, к слову, является одним из самых яро поддерживающих правительств, поддерживающих концепции той самой великой перезагрузки Клауса Шваба. Вставка на соответствующее видео, где будет перевод с английского языка, вслушайтесь и посмотрите внимательно внимание на экраны. Многие думали, что это является конспирологической теорией, но об этом заявил сам Трудо. Пандемия является предлогом для великой перезагрузки ведущей ООН. В своем обращении к ООН Трудо назвал пандемию возможностью для перезагрузки, для того, чтобы ускорить наши пандемические усилия по переформатированию экономической системы, которая адресована... Таким мировым проблемам, как крайняя бедность, неравенство и экологические проблемы. Неоспоримо этот план Мирового экономического форума не является конспирологической теорией, но планом для установления мирового правительства на основе ООН. И трудо первый мировой лидер, который заявил об этом в открытом. Протестующих в Канаде уже поддержали такие известнейшие личности, как, к примеру, Илон Маск и Дональд Трамп. Желающих присоединиться к забастовке дальнобойщиков не остановил даже 24-градусный мороз. Среди тех, кто поддержал конвой свободы, миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп-младший. Ну и, соответственно, чем меня поразило это явление и почему оно может стать переломным в прямом смысле этого слова, если мы говорим о именно борьбе с глобалистами, о борьбе за человеческие самые базовые права и свободы во всем мире. Ведь это движение подхватывается уже и в Европе, в такой стране, к примеру, как Голландия и в многих других странах, идут разговоры о том, чтобы тут организовать такой конвой свободы и двинуться прямо на Брюссель с соответствующими требованиями. Так вот, уникальность этого явления заключается в том, и оно в корне отличается от обычных протестов тем, что с дальнобойщиками очень тяжело что-то сделать, потому что вот эти люди, которые приехали на фурах, на сотнях фур, к примеру, в Оттаву, в столицу Канады, и блокировали там здание парламента, вот что с ними делать? Да, можно привлечь армию, разогнать их, забрать эти фуры, но они же просто так не уйдут, они же будут отбиваться, чем нарушат, по сути, действующее законодательство, за это их, соответственно, нужно будет посадить в тюрьму. Если их посадить в тюрьму, то кто будет возить грузы? Например, в США из Канады. Потому что именно треть всех грузоперевозок приходится именно, простите за тавтологию, на водителей больше грузов. То есть на фуры. Да? И в чем еще интересный факт заключается, так это в том, что всего лишь 15% в среднем водителей фур не вакцинированы в Канаде. Все остальные вакцинированы, но к протесту присоединились практически все, и вакцинированные, и не вакцинированные, потому что это уже ни в какие рамки не входит. И последней каплей стало то, что водители, которые возвращаются, соответственно, из США в Канаду, если они не вакцинированы, либо если их зеленый сертификат о вакцинации закончился, они должны будут отбывать э, на территории Канады двухнедельный карантин, а потом только ехать опять в рейс обратно. Э, ну и этот двухнедельный простой может стать для многих просто катастрофическим. Поэтому, соответственно, к протесту присоединились все, еще и потому, что даже если ты вакцинирован, через какое-то время твой ковид-сертификат перестанет действовать, и ты снова попадаешь под жест требования либо ревакцинации либо соответственно ты не сможешь нормально работать функционировать и жить соответственно в такой стране как канада это же можно сказать и о большинстве других развитых стран мира. Соответственно, получился вот такой протест, и это очень интересно, потому что это уже, как я сказал, повергло в бегство премьер-министра Канады, который в абсолютно хамской манере назвал протестующих маргинальным меньшинством, и что якобы это всего лишь несколько процентов граждан от всех жителей Канады. Маргинальное меньшинство людей, движущихся к Оттаве, выражая свои неприемлемые взгляды, не представляет позиции канадцев, которые поддерживали друг друга, которые знают, что следование науки и готовность защитить друг друга – лучший способ и дальше гарантировать наши свободы, наши права, наши ценности, как страны. Жители в большинстве своем, которые, по словам э, Трюдо, поддерживают, конечно же, все эти ограничения, выступают еще, за еще больше ограничения, Но это, конечно же, абсолютный бред, потому что если картинку из европейских городов можно еще сфальсифицировать, и э, когда выходит, к примеру, 300 тысяч человек на протест, можно снять так, э, что будет казаться, как будто там максимум, 3000 или добре, максимум 1030, но никак не 300. То есть здесь уже никак не сфальсифицируешь, потому что соответствующие э, чаты, паблики, созданы в различных соцсетях, куда добавляются в течение всего нескольких часов миллионы человек, миллионы человек, э, куда жертвуют деньги, миллионы человек. да, И это уже неоспоримый факт, э, который поддерживает это движение за отмену нечеловеческих ограничений. То есть здесь мы видим на примере канадской нации то, что реально за отмену этих ограничений выступает абсолютное большинство канадцев, что бы там ни говорил, премьер-министр Канады и остальное правительство, как канадское, так и правительство других стран. То есть тут уже людей не обманешь. Соответственно, еще дальше пошли канадские протестующие. Вот буквально сегодня, когда снимается это видео, снимается оно 1 февраля 2022 года, появилась информация, что пошли на штурм так называемых карантинных лагерей Канады. Соответствующие карантинные лагеря, также построены уже функционируют в большинстве других стран мира, в их числе и Россия Я рассказывал уже как о китайских ковид-лагерях, так и о австралийских ковид-лагерях. Сейчас будут соответствующие видео вставки на Ваших экранах, чтобы напомнить об этом. Внимание на экраны. Внутри жестких карантинных лагерей Китая, где семьи вынуждены жить в металлических коробках, в самой страшной мире антиковидной изоляции ужас, к которому готовятся и все остальные страны мира, в том числе и, конечно же, Российская Федерация. Заходом работ в режиме реального времени наблюдают в Национальном центре управления обороной России. На Дальнем Востоке сейчас возводят четыре таких госпиталя. По всей России 16. Целая медицинская сеть на более чем полторы тысячи мест. Стройка небывалая по масштабам и срокам. В начале 2022 года в интернет начали просачиваться первые подробности о жизни в австралийских карантинных лагерях. Из-за важности этой проблемы я решил сообщить об этой истории, то есть людей схватывали и увозили в лагерь. Дальше остается только вопрос, когда передовые инициативы австралийцев подхватят и в остальных странах мира? Ну и вот видео вставка об э, канадском карантинном лагере. Посмотрите, пожалуйста. Мультимиллиардеры Белгитс настаивают на обязательных прививках. Те же, кто не согласятся на эти меры, будут отправлены в лагеря временного задержания или помещены по домашний аресты. И всех собственность будет конфисковано, как сказал архиепископ Вигана. Фактически трудо уже делает первые шаги в Канаде, хотя изначально канадское правительство отрицало строительство таких центров. Следующее видео покажет один из них, очевидно, построенный для того, чтобы изолировать инфекционных людей. Видео покажет также Пола Каландру, антарийского парламентария, признающего тот факт, что правительство строит карантинные центры. Однако и другие люди будут отправлены в эти центры согласно требованиям правительства. Я нахожусь в Манитобе. Это место локации вы, скорее всего, не найдете, если не будете специально его искать. Это ковидные лагеря, один из тех, в которых CBC не хочет, чтобы вы верили в их существование. Фактически, статья за статьей CBC и другие медиа, особенно CBC, которые защищают Джастину труду от нападок. Они говорят, нет, нет никаких центров, они нереальны, они не существуют. Джастин Фредо отправил запрос на информацию по предоставлению данных, как лучше всего управлять центрами, подобными этим. И очевидно, что они уже установили некоторые, как это центр в Манитобе, Метеис Федерации который стоит пустым на данный момент, и как я узнала из разговора с двумя людьми, которые тут находятся на техобслуживании, Они не носили никаких масок, когда я с ними разговаривал. Там нет никаких зараженных на данный момент. Я поинтересовался, какая цель этих центров, особенно что касается центров по запросу жесткого на трудом. Официальный документ утверждает, что эти центры связаны со здоровьем населения, что касается пандемии, но также сказано, что люди могут быть добавлены в список клиентов этих центров по любым требованиям федерального правительства. Что это за требования и почему CBC так обеспокоены тем, что люди узнают про эти центры, которые уже существуют? Этот центр же вызвал интерес местного комьюнити несколькими километрами на север от Манитобы, где их местная газета писала статью, в которой они выросли обеспокоенность. Колючей проволокой, которая окружает данное здание, и это довольно зловеще выглядит. Джастин Трюдо разозлен подобными статьями и историями, которые вы слушаете прямо сейчас. Он не хочет, чтобы вы знали, что происходит. Он не хочет, чтобы вы вообще думали. Послушайте, что он сказал. Я разговаривал с группой студентов недавно, и молодая женщина задала мне вопрос насчет covid центров по удержанию. И я должен был объяснить, что... Мы потребляем огромное количество разных ресурсов информации онлайн вокруг нас, и мы должны быть очень внимательны к ресурсам получения этой информации. Мы должны обращать внимание и сравнивать разные отчеты и доверять проверенным источникам. В статье докладчик об этих центрах говорит, что люди будут туда направлены через провинциальное правительство, и не, уме не упоменяется ничего о добровольном участии этих людей. Там просто сказано, что если правительство направит людей, то они их примут. Это сможет и сделать первоначальными кандидатами для размещения. Джастин Трудо планирует расширить эти карантинные центры. Фактически он хочет, чтобы они существовали до двух лет. И сейчас в Южном Портейшлапрери изоляционном центре может отправить несколько федеральных агентов для проверки, и возможно, Джастин Трудо добавит этот центр в свой список ковидных центров, куда они будут отправлять канадцев, которые отвечают определенным государственным требованиям, как говорится, в отчете. И если это не является устрашающим, тогда я не знаю, что является. Это видео было снято еще в 2020 году, а вот этот же лагерь сегодня, после того, как э, туда в гости зашли канадские протестующие. То есть мы видим, что выломаны двери, вынесено с этих контейнерных коробок, скажем так, некое имущество и так далее. Все раскидано, разбросано и разломано. Ну и вот это наглядный пример того, что, вероятно, может ждать и другие карантинные лагеря по всему миру, если власти, стран все-таки не одумаются и не прекратят это безумство. Без преувеличения, потому что в эти карантинные лагеря помещают силой, прошу обратить ваше внимание, не только тех, кто приехал из-за границы, но и тех, кто, возможно, контактировал с зараженными коронавирусом, там есть свидетельства, что зачастую принуждают к вакцинации от коронавируса людей. Обращаются с людьми как в концлагерях, без преувеличения. Есть такие свидетельства из тех же австралийских ковид-лагерей и так далее и тому подобное. Об этом я уже рассказывал на своем канале. Ссылки на, на соответствующие видеоролики будут как в описании к этому видео, э, так и в первом закрепленном комментарии. Проходите, ознакомьтесь, кто не видел. Ну и друзья... Тоже очень интересный факт заключается в том, что, как можете видеть на этих кадрах, что в Китае, э, что в Канаде, очень похожие ковид-лагеря, практически идентичные ковид-лагеря э, строятся. В Туркменистане очень похожие, в России, вот опять же кадры, еще раз вставляю, уже построены, это уже было все возведено в 2020 году, то есть они знали заранее, э, что будут помещать туда людей так или иначе. А помещать, хотя начали уже так серьезными темпами в 2021 году, когда уже официально появилась об этом информация, хотя изначально это отрицалось абсолютно, да, хотя казалось бы, что отрицательно. Ну, центры построили хорошо. Че вы боитесь рассказать об этом? Боялись рассказывать, отрицали. В том числе канадский пример отрицал, что такие лагеря существуют в Канаде. И вот соответствующее этому видео подтверждение сейчас также будет на ваших экранах а конкретно дебаты с канадского э, парламента читайте субтитры внимание на экраны for contractors to supply, provide, and manage quarantine isolation camps throughout every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, are not limited to people with COVID, but provide a wide latitude for many people to be detained. Surely this government is aware of the intentions to build these isolation camps from coast to coast And my question to the Premier is, how many of these camps will be built? And how many people does this government expect to do? Question. Government House Leader. Thank you. Uh, thank you, uh, Mr. Speaker. Uh, it is very true that when people leave the country and when they come back in that the uh, uh, the province is suggesting and in uh, the federal government in cooperation with the federal government we are suggesting that people uh, isolate uh, themselves that has been a, a practice that has been very successful not only here in the province of Ontario but across uh, uh, across Canada and we will of course be redoubling our efforts to make sure that uh, the people of the province of Ontario uh, remain safe mr. S mr. speaker so if the member is referring to the fact that uh, Uh, that one of the public health policies is that when you return from a jurisdiction outside of the province of Ontario or from another country that you isolate yourself for uh, for two weeks I would suggest uh, uh, that that has been a good uh, a good policy that has been working in fact this house has been doing the same thing since we came back we are working in cohorts to make sure that the Legislative Assembly can continue to operate that's why we have two separate cohorts. Uh, Mr. Speaker, responsible the operation of the official opposition, that is why all members of the independents have been excluded from that cohort, because we want them to be able to participate in debate. So we will continue to do everything in our power to make sure that this house continues, but that the people of the province of Ontario and Canada are kept safe. Supplementary question. Again, uh, back to the Premier, here's the RFP, and in the RFP it uses clear language to express that these caps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travelers. Indeed, it doesn't even mention international travelers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government is, must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country. In our province so speaker to the premier where will these camps be built how many people will be detained and for what reasons for what reasons can people be kept in these isolation camps and i'd like to i'd like to have the premier assure the people of a take a seat и очень интересная ситуация, друзья, получается, ведь если действительно пример с канадских дальнобойщиков возьмут и дальнобойщики многих других стран мира, создав вот подобные конвой свободы, как в Европе, так и в той же Австралии не знаю, в Южной Америке и так далее, то это может действительно вызвать серьезные уступки со стороны властей, потому что, судя по всему, к такому развитию событий они готовы не были. Во всяком случае, ну, сейчас нам так видится, потому что, если говорить об обычных протестующих, да, их можно приехать, еще раз напомню, просто разогнать с помощью полиции либо армии, опять же, бесчеловеческими методами, и пересажать в тюрьму но если говорить о дальнобойщиках которые являются э, все еще стратегически важными людьми да скажем так э, для вообще мировой экономики потому что еще раз напомню около трети груза перевозок лежит на дальнобойщиках не только в канаде но и во всем мире вот к сожалению наверное даже к счастью пожалуй еще не ввели в полном объеме технологии искусственного интеллекта в жизнь, технологии, благодаря которым фуры будут ездить сами. Единичные такие есть фуры, да, но в подавляющем большинстве все еще управляют этими машинами люди. И вот, судя по всему, к этому те, кто стоят за процессами всеми происходящими, не были в полной мере готовы, что мы сейчас видим на примере Канады. Очень интересно, как будут события развиваться далее. Я буду, конечно же, за этим следить и обо всем вас информировать. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно, еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал и жмите на колокол. А вскоре выйдет эм, очень интересное и серьезнейшее независимое расследование, в котором я открою, опять же, многим глаза на то, что на самом деле для нас уготовано. Э, и что самое интересное, в этом расследовании будут подробно разбираться, в том числе и документы, которые были созданы и подписаны в Канаде. Э, ну и в некоторых других странах мира документы, э, о которых вам никогда не расскажут по телевизору, поверьте. Поэтому следующий видеоролик будет именно об этом. Обязательно не пропустите. Также, друзья, хочу напомнить, что у меня в Польше свое агентство по трудоустройству и в наше сумасшедшее время это стало особенно актуально, потому что невероятным образом просто выросло количество обращений людей ко мне по поводу работы, людей, которые потеряли эту самую работу, например в Украине там, или в России из-за того, что их поставили перед фактом либо ты колешься, либо мы тебя увольняем. Так вот у нас тут нету принудительной вакцинации приехать также можно без каких-либо прививок в Польшу Пройдя после приезда соответствующий двухнедельный карантин, с чем мы также помогаем, то есть предоставляем жилье для прохождения этого карантина и затем предоставляем вам достойную работу в Польше опять же с достойными условиями как труда, так и проживания со списками всех актуальных вакансий вы можете ознакомиться опять же по ссылочке, которая будет в описании к этому видео пройдя на наш сайт о жизни и работе в Польше, там же в описании будут и номера наших рекрутеров и координаторов пишите по ним, там вайбер, ватсап и они будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону ну и уже по сложившейся, пожалуй, традиции для ютуба я хочу сказать, что в этом видео я ни в коем случае не выступал не против вакцинации, не против каких-либо ограничительных мер опять же против коронавируса простите за тавтологию нет в этом видео я просто представил вам информацию абсолютно актуальную э касающуюся тех э серьезнейших процессов которые сейчас происходят в мире вот и все как на это реагировать как к этому относиться, уже решает сам зритель. Я же со, со своей стороны никого ни к чему здесь плохому и незаконному не призываю, а напротив призываю всех соблюдать все официальные требования каких бы там ни было организаций. Как всемирных организаций здравоохранения, так и местных органов здравоохранения касаемо коронавируса. Всем спасибо за просмотр, друзья. Берегите себя. И надеюсь до скорых встреч на этом канале. Пока.